Всем привет! Сегодня мы расскажем о возможности доработки действительно полезной системы старт-стоп. Полезной, но не всегда удобной. Да, она сокращает количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Да, она сокращает расход топлива. Но удобна ли она в своем стоковом варианте? Вопрос достаточно спорный. Владелец данного автомобиля пожелал, чтобы его функция старт-стоп была полноценно отключаемой. Попробуем, осуществить его мечты. Итак, что я имею в виду, когда говорю, система полноценно отключаемая? Дело в том, что изначально систему можно отключить самостоятельно с помощью вот этой вот кнопочки. Но система старт-стоп при следующем запуске двигателя снова будет включена. Разобраться в нашем сегодняшнем вопросе нам поможет главный электрозушевин Александр. Александр, что у тебя в руке и чем мы будем сегодня заниматься? День добрый. Мы Берем модуль, доработанный нами по нашему усмотрению, чтобы деактивировать стандартную функцию старт-стопа в момент пуска автомобиля. Но не мешать ей работать тогда, когда это нам будет необходимо. Мы можем отключать и выключать нам. Теперь, после смены алгоритма запуска системы Start-Stop, давайте посмотрим, как она работает. Итак, запускаем двигатель, ждем проверки систем и видим сообщение о том, что система Start-Stop отключена. Для того, чтобы нам снова ее включить, нам достаточно всего лишь нажать ту же самую кнопку, с помощью которой мы отключали систему. Возведем итог. Система старт-стоп в этом автомобиле получила новый алгоритм запуска. Вся процедура, в принципе, не занимает много времени, но требует определенных опыта и навыков в области электрики автомобиля. Поэтому к самостоятельной установке эту процедуру я не рекомендую. Наши мастера с радостью помогут вам в решении этого вопроса. Поэтому welcome! мне поставьте лайк и подпишитесь на канал